Киеве плюс 10 и солнце. Сезон безумия продолжается. Дядя Миша идет на Днепр. Ну вот как не поехать, не пойти, вернее, на рыбалку с такой погодой. Это просто глупо. Тем более у меня сегодня отбул, я могу себе позволить сходить на Днепр на пару часиков, покидать спинник. Сегодня буду пробовать первый раз ловить спиннингом ну собственно говоря задача не ловить а задача немножечко отработать заброс почувствовать палочку посмотреть как она себя ведет и вообще ну попытаться понять что это такое вперед за орденами поехали пока запаривается мой супчик решил сделать перерыв небольшой доснять немножко Первые впечатления по спинингу и по, по всему, по всему, по всему в общем. Встречный ветер, северо-западный, хотя прогноз погоды говорит о том, что вот у нас должен был быть якобы юго-восточный. Совсем одно и то же, северо-западный, юго-восточный. ну им виднее. То дело такое, ладно уже, бог с ним, с ветром. Ожидал как бы больше чувствительности, но, к сожалению, к моему большому сожалению, он начинает показывать дно и происходит хотя бы какие-то, начинают подавать какие-то знаки при грузах от 8 грамм. Это меня очень сильно расстроило, потому что силикон, который у меня есть, он весь 2,25 дюйма. И при весах, даже при 6 граммах, он падает на дно как камень. То есть никаких паузах, там задержек, задержках, там, речи вообще не идет. Единственный силикон, который у меня есть, ну, вот этот фанатик, зеленый щучий. Сейчас я посмотрю, как он называется. В размере... А я его, по-моему, даже и не взял. Наверное, скорее всего. Похоже, что так. Я ж не думал, что... Этот самый. Что так оно будет. Да, я его дома под подудел оставил. Ну, красавчик. Все, короче, отрыбачились. Шучу. Ну что, на, на самом деле повезло. Оказывается, я перерыл рюкзак. Оказывается... Взял я 3-дюймовый силикон. Вот он, XLarva. Это единственный силикон трехдюймовый, который у меня есть. Я думаю, с ним 8 грамм будет нормально себя чувствовать. Сейчас попробую на него половить. Ну, другого у меня, в принципе, нету. Обловлю весь берег, дойду до конца. Вот. И, соответственно, пойду домой. И он у меня пойдет на офсетном крючке. офсетный крючок вот такой вот моделька 3315 да да 3315 э, с вот этим офсетным крючком правда без пружинки но ничего на оффсетном крючке троечка x ларва. сейчас попробуем как будет работать вдруг повезет я что-то все-таки сегодня поймаю и разловлю таки этот спинник я очень сильно на это надеюсь очень хочу чтобы это произошло хотя бы писюна какого-нибудь бычка поймать и будет вообще достаточно выше крыши Шел по берегу, набрел, набрел, набрел, набрел на бревно. Смотрите, как бобры шлифанули дерево. Вот они его от, отгрызли сначала, но упало. Как они его обшлифовали. Следы от зубов. Вообще голое Живого места нет. Вот такие вот бобры. Загубили здоровое дерево, нормальное, все, вот его сюда прибило течением, но теперь тут погрызанное валяется, такие вот бобры молодцы, ребята. Что я покупал ферокарбон сегодня себе на поводки, 2, 0,21 по-моему, Азура, Написано разрывная нагрузка э, 3 кило 100 грамм, но при забросе груза весом 8 грамм произошел отстрел. Ну, я как бы не знаю, способен ли грузок разорвать поводок грузок 8 грамм разорвать поводок 2.1, ну, может быть в неумелых руках и, и может, но я считаю это в принципе ненормально когда восьмиграммовый груз рвет поводок с заявленной разрывной нагрузкой 300 ну это просто смешно на самом деле, ну я считаю, что так, вот. возможно мне неудачный попался этот самый ну, материал или я там как-то не так бросаю, все-таки неопытный еще, только-только начинаю, ну, тем не менее вот у меня такое в практике уже произошло, Разрыв поводка вот, 8-ми грузиком. Смех и грех, короче. Вот, ну, собственно говоря, я уже прошел практически весь берег. Дошел до того места, где я когда-то рыбачил, поймал ерша, был у меня выпуск. Назывался Чуть не загрызли собаки. Это было здесь. вот Сейчас еще дойду до конца берега, туда пройдусь и потопаю домой. В целом, считаю, интересно и успешно, такой все-таки опыт без него, и он не может просто так ниоткуда взяться. В любом случае, навыки нужны. Проходил, видел двух фидеристов, сидела два фидериста тут на бережку, вот. но у них голяк полный, лица расстроенные и как бы не очень, они не там, собственно, видно, что не не, не выстрелила у них сегодня тоже не зажгло но прогноз рыбной ловли на рыбхозе показывал что 2 балла из 10 я в принципе где-то так и, и думал что ничего толкового из этого не получится вот это место где меня чуть не загрызли собаки вот это место проклятое тут такой наверху скотомогильничек, шучу, нету тут могильника. Вот. Ну попробую пробраться, так что вот такие вот дела, подведя итоги, итоги наверное еще рано подводить, я еще половлю этим спиннингом, посмотрим какая будет, какие результаты будут потом, в другой раз, на другой рыбалке. Вот. Ну пока, пока все.